Смотрите, когда мы с вами говорим вообще о экономике, вот, допустим, давайте с вами, вот эта история, когда некоторые говорят, а в чем проблема? Ну, типа, ну, кто быстрее продаст, тот быстрее продаст. Ну, какая проблема? Ну, мы на общих условиях будем работать. А вот очень хороший пример, что это неправильно. Если, допустим, мы с вами представим конвейер на заводе, например, да, и что на одной вот единице этого конвейера, где производится какая-то там, сейчас остальная, ну, какая-то часть работы, допустим, там закручивается, крышка на банку. Если мы туда поставим не одного ответственного, а поставим туда 10 человек, например, чтобы они все 10 каким-то образом на перегонки справлялись, и кто из них справится лучше, тому мы и заплатим, то у нас вообще станет весь конвейер. Если даже на этом месте будет стоять один, но не очень сообразительный человек, который будет там еле-еле справляться с этой машиной, выработка будет сильно больше. Кто это понимает, поставьте восклицательный знак, что на каждую, на, то есть на каждую функцию, на каждую задачу, на каждый цикл внутри какой-то организации или бизнес-процесса должен быть назначен один ответственный. У него могут быть помощники, где должно быть четкое разделение труда, но пока за область есть один ответственный кто-то несет ответственность за эту область. Вот обращали внимание на, допустим, в Москве, да, или, э, или вот, допустим в регионах в такси, да, когда видно, что это такси таксиста или это такси общиковая. Ну то есть это машина общая, ну, там, всего таксопарка. Mm -hmm. Вот четко, когда она общая, она в ужасном состоянии. Когда она четко таксиста, ты садишься, это чистая, ухоженная, приятно пахнущая машина. Та же самая история, то есть. С точки зрения экономики, это убивает бизнес и убивает сферу, это убивает целую нишу, mm -hmm. когда 10 агентов могут работать для продажи одной квартиры. Первое. Человек, который думает, что 10 агентов продадут быстрее, он все равно ошибается, потому что с высокой вероятностью они быстрее не продадут. Понятное дело, с идиотом заключать эксклюзив не нужно, потому что идиот тоже будет медленно продавать, или человек, который вообще не понимает, как продавать, или вообще человек не из сферы. То есть это должен быть компетентный специалист а второй момент, то есть из 10 человек заработает один. Это будет убивать нишу, если большая часть людей, вот сегодня, смотрите, когда мне говорят, агентов недвижимости просто дофига, у нас в городе конкуренция, Дарья, у нас нереально начинать, у нас нереально там агентство строить или что-то еще. Я когда начинала, было 200 агентств недвижимости в Геленджике, было очень много, но благодаря тому, что просто я наблюдала со стороны, а не слушала то, что мне льют в уши те, кто уже давно в этой сфере, а я просто смотрела трезвыми глазами ребенка, думаю, так, а почему здесь так? А я не понимаю. Ну вот как дети. Если я не понимаю, то я, блин, не понимаю. Я буду продолжать задавать вопрос, почему? Это же глупо. И я когда смотрела, я понимала, что если по принципу вот такому работать, а по такому принципу работать, то 90% сферы не зарабатывают. Зарабатывают какие-то 10%. И эти 10% они постоянно гуляющие. Или 20%. Но это постоянно гуляющие. То есть кому повезет. И только единицы риэлторов это те люди, которые всегда находятся в этих 20%, которые постоянно зарабатывают. То есть получается, что если бы мы хотели, что, чтобы сфера в принципе выживала, нам нужно поднять компетенцию риэлторов, и нам нужно донести до собственников, опять же, через компетентность риэлторов, что, блин, эксклюзивный договор, это выгодно абсолютно всем сторонам. Потому что в США сегодня нет ни единой возможности работать сразу с каким-то гигантским количеством риэлторов. Нет, то есть один риэлтор представляет продавца, один риэлтор собственника, без риэлтора напрямую купить нельзя. Все. То есть полностью слаженная система. Мы придем к этой системе. Почему я здесь учусь, в Россию привожу, тестирую на, на агентстве, потом выдаю программу? Потому что я вижу, как бы, смысл мне придумать велосипед, когда будущее уже известно. То есть поедьте, посмотри. Вот что делается.